Представляем нах нас новый супер-чайник Кит Итак, вот, мы уже его достали И теперь у нас у Вот он какой Здравствуйте, ребята и вот, вот, вон тут с температурой, вот, крышка такая, нажимается, она открывается, вот. Оно еще крутится, так эту, и оно крутится, показывает температуру там. Вот, смотрите, бедный, вот оно, с такой ручечкой. Да, точек температуру, он такой круглый, прямо. Но это точек не белого цвета, и не серого, а красный. Вот. А еще вот. Розетка. Подставка. Фра. Розеток. Пис. Что? Так, не получилось. А теперь выставляем недо на молочку супер чай. Итак, нам нужно в этом чае налить воды. Я хожу на кухню. Что, закрываем? И включаем. И теперь мы его включили осталось ему только нагреться вот так одна и так видите 40 20 наверное 40 градусов и вот я потому что мы включили чай ну так за Словно звери ними. Да, уже 60 50 градусов. А теперь вот сколько? 70. Что он сказал? 80. Цветодиод, цвета оранжевого. Вот, смотри, он там светится. А теперь 90 градусов. А теперь 100. Открываем, только когда лампочка погаснет. Ух. Все, готово. Мог наливать, заваривать чайка. И подписывайтесь у нас на канал и ставьте колокольчик. Лайки всегда, никогда мы заснимем ролик про вот этот ступер тень. Коля, я ничего не могу сделать.